Всем привет! Это видео о том, как восстановить удаленную историю, отправленные файлы, контакты и пароль Skype. Способ первый – создание предварительной резервной копии данных Skype и использование их для восстановления. Переходим в Инструменты – Настройки – Безопасность – Настройки безопасности. Далее в разделе «Сохранять историю» выбираем в всплывающем меню срок, на который она будет сохраняться. Здесь выбираем «Всегда» и нажимаем «Сохранить». Теперь история переписки будет всегда и полностью сохраняться. Для того, чтобы сделать резервную копию всей истории переписки, отправленных и присланных файлов, то необходимо закрыть Skype, перейти в папку C, Users, Имя пользователя, AppData, Roaming, Skype. В этой папке сохранены все данные Skype, в том числе всех аккаунтов, с которых логинились в Skype на данном компьютере. Идеальным вариантом будет создать резервную копию всей папки. Копируем эти файлы, например, на флеш-накопитель. Готово. Теперь, после перестановки операционной системы или форматирования жесткого диска, не составит труда восстановить историю чатов, а также все отправленные и принятые файлы на момент создания резервной копии. Достаточно будет обратно переместить эти файлы в папку c, users, имя пользователя, updata, roaming, Skype после того, как Skype будет предварительно установлен. Способ 2. Как восстановить историю чатов, отправленные и принятые файлы, а также доступ к учетной записи, если нет резервной копии данных Skype. Как восстановить историю Skype? После перестановки операционной системы или самой программы, в момент ее первого запуска в Skype автоматически подружается часть истории чатов и данных пользователя, который сохраняется программой в облаке. Эта часть данных составляет 30 последних дней. Итак, как восстановить историю Skype за период более чем 30 последних дней? Необходимо заменить существующий файл main.db, который находится c, users, имя пользователя, appdata, roaming, Skype, ваш логин Skype. На этот же файл, но который содержит полную историю переписки. Для этого восстановим файл истории Skype жесткого диска, на котором ранее была установлена программа с полной историей. Запускаем Hetman Partition Recovery и сканируем жесткий диск компьютера. Нажимаем кнопку «Мастер». Примечание. Если необходимо восстановить историю Skype после удаления программы и ее перестановки, то достаточно будет просканировать диск с помощью быстрого сканирования. В случае перестановки операционной системы или форматирования жесткого диска, просканируйте диск, используя полный анализ. В данном случае я выберу «Полный анализ». Далее. Ожидаем окончания процесса анализа. Готово! Программа нашла большое количество файлов. Чтобы быстрее найти необходимый файл, можно воспользоваться поиском. Нажимаем на иконке с лупой в правом верхней части экрана и введем название файла в открывшемся окне «Поиск файла». После нажмем «Найти». Готово! В моем случае программа отобразила несколько файлов main.db. Выбираю тот, который имеет наиболее старую дату создания и восстанавливаю его. Готово! Перейдем в папку C, Users, Имя пользователя, AppData, Roaming, Skype, Ваш логин Skype и заменим существующий файл main.db на восстановленный. Готово! История Skype за период более чем 30 последних дней восстановлена. Таким же образом можно восстановить отправленные и принятые файлы Skype. Необходимо проделать такие же действия, только вместо файла main.db нужно найти и восстановить все отправленные и принятые файлы Skype или один конкретный файл, в котором есть необходимость. Примечание: Для этого необходимо знать название файлов из переписки, которые требуется восстановить. После скопировать эти файлы в папку mySkypeReceivedFiles, которая расположена по адресу c users имя пользователя appdata roaming, skype Таким образом, в истории переписки Skype будут отображаться отправленные и полученные файлы, которые были утеряны в результате перестановки Skype или Windows или же форматирования жесткого диска. Как восстановить доступ к учетной записи Skype? Если был забыт или утерян пароль доступа к учетной записи или даже логин, то восстановить доступ можно следующим образом. Предварительно должен быть настроен автоматический запуск программы без проверки логина и пароля. Тогда Skype запустится в обычном режиме. Обычно эта опция включена по умолчанию, так что проблем с этим не должно возникнуть. Далее потребуется файл config.xml. Данный файл содержит информацию о логине и пароле пользователя. Взять этот файл можно из резервной копии. В первой части видео я показывал, как это сделать. После скопировать с заменой его в папку. c users имя пользователя appdata roaming skype ваш логин skype. Если резервная копия данных skype отсутствует, чтобы восстановить этот файл можно аналогично примеру с файлом main.db или отправленными и принятыми файлами Skype при помощи Hetman Partition Recovery. На этом все. Спасибо за внимание. Надеюсь, данный видеоролик будет полезным для вас. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх.